Дорогие друзья, приветствую! Меня зовут Василий Вакуленко, я известен как исполнитель Баста. Я хочу вас пригласить в, понедель... в этот понедельник в клуб на концерт, который будет называться «Я буду петь свою музыку». Он состоится в поддержку рэперу Хаски, который сейчас находится в заключении. Мы решили собраться и поддержать его максимально, потому что в последнее время стало частым то, что... Людям творчество искусство запрещают высказываться, запрещают заниматься тем, чему они посвятили свою жизнь, то есть музыкой. Все деньги с этого концерта будут направлены рэперу Хаски, также примут участие Окси Миром, Нойс и я ваш покорный слуга. Всех ждем в этот понедельник в главку концерт солидарности.